Всем здорово, чуваки! Как ваше настроение? С вами, естественно, как садимасик, ребят. Сегодня мы играем на гноме. Играем на этой казинохе, поэтому строже лайкосик под видосик влепили. Подписывайтесь на канал Флэм, где будем приступать. Ребят, сегодня у нас на балансе 100 тысяч рублей депозита, 30 кусков выпало, кстати, хорошо. В общем, ребят, сегодня я вам покажу, как выиграть в казино. Реально налегке, то есть мы сегодня поднимем а, миллион рублей, ребят, совершенно налегке Я Думаю, кто мне в этом абсолютно очень сильно поможет И 600 рублей плюс бонусная игра у нас первая выпадает Посмотрим, что эта тележка нам принесет сюда, удачей, а ну-ка Давайте, хочется увидеть золотишко, конечно же Не хочется увидеть всякой подливы грязной А ну-ка, Х3 выпадает нам кстати, с этой бонуски Х5, наверное, уже будет а, Подлива, скорее всего, но зонтик нас защищает и... Давайте еще раз угадать, попытаемся И нет, все, к сожалению, тоже подлива Тут а, выливается нас Окей, x5 получаем с этой бонуски В принципе, тоже приятно а, 9600 а, забрали и, конечно же, крутим Ребята, дальше в надежде на все Самое лучшее, по-другому Не как Так, 135 тысяч имеем сейчас на балансе Мы уже ушли в плюс на 30 тысяч рублей Конечно же, это хорошо, за несколько секунд а, Такое произошло И В общем, выиграть но реально легко Главное, просто следовать моим инструментам Инструкциям, ребят, назовем так, схемам и тактикам Так, короче э, Еще раз крутим последний раз КС-800, если не залетает И изменяем немножечко ставку а, Да, изменяем ставку, ставим, ребят, 9000 рублей И сейчас должна залететь Какая-нибудь жесткая, мощная ставка Не первая, так вторая какая-то должна быть И вот, видите, 20 кусков Отличненько, отличненько. 100 тысяч рублей э, профита у нас в плюс идет. И мы, конечно же, ставим дальше по кастарю 800, умножая его на 5. То есть 9 тысяч рублей мы сейчас ставим и получаем реально неплохой заработок. Сейчас автоматика и реально гномно в этом очень сильно помогает выиграть в казино. Ребят, на изи. Давайте, в общем продолжаем, конечно же, по кастарю 800 ставить и получать... По тысяче, конечно, вот это вот не самое лучшее, что могло выпасть, да, а, вообще нихера не упадает, кстати, две ставки подряд, надеюсь, что со следующей что-то дропнется, 400 рублей, а, ну, такой себе, а 2000 мы получаем, то есть 5000 просираем, да, очень-очень а, нехорошо, так, конечно же, опять просираем но, ребята, ребята, стремимся к бонусной игре на 9000 рублей. Вот это будет на самом-то деле очень интересно такое посмотреть, да. Конечно же, я думаю, что это выглядит хорошее. И сейчас у нас выигрыш есть, но я особо ему не радуюсь, потому что мы только что, ребят, слили все это с вами. И возвращаем себе обратно. Как-то, знаете, вот так вот получается на самом-то деле. Ну, короче, крутим автомат дальше, надеемся только на все самое лучшее и ждем реально хорошего профита, как вот, допустим, сейчас, да. Хорошо, есть, ребят, есть, тысяч рублей с. И еще в плюс идет к нам Окей, 285 тысяч имеем Уже, конечно же, ставим дальше именно такую ставку И ждем, ну, хотя бы 3 телеги Дайте мне 3 телеги Больше ничего не прошу, 2 выпадают и все Не дает больше Как-то ж лобится гномик сегодня, да И реально не выдает нам Реально не выдает нам выиграть в казино Но, а, надеюсь, мы выиграем с вами нормальную сумму И... Будем себя, так сказать, комфортно чувствовать Наконец-то телеги Ну, наконец-то, это бонусная игра Я ее уже жду, я не знаю, сколько Так, ребят, после этой ставки, конечно же, будем повышать нашу ставочку И, и получать еще лучше профита x 3 я понял, опять галимая бонуска По-другому я ее не назову Хотя бы x 5 дайте, уже будет неплохо Спасибо хоть за x 5 э А подожди, x 4 я понял Ага, ага, ага, ясненько Интересно у нас выходит Игра сегодня, да, 287 тысяч, Ребят, ну, э, мне кажется, нужно Делать так, потому что Только так можно поднять сейчас бабосики То есть, X10 у нас все идет 18 тысяч рублей, ну, тяжело Не конечно же, в общем Смотрим, что будет с этих ставочек Нам насыпать, я очень хочу, чтобы реально Насыпало хороший какой-нибудь, то ну, серьезно, ребят, сколько мы уже Крутим бонусная игра, но, опять же, она Неизвестна, какая будет, если x25, ребят Все будет оки токи и мы с вами Вообще с этой ставки одной поднимемся Скорее всего, если будет x25 А если такое дерьмо, то, конечно же, далеко мы не уплывем И будем крутить еще около часа Всю эту шнягу, потому что реально Выпадает дерьмо, ну что вы, в прямом смысле слова, ребят, дерьмо выпадает, это Это уже не смешно, это уже не смешно Хорошо, плюс вышли, плюсовая ставка Есть, Ам... Так, 60 тысяч получили Ставим дальше, потому что, ребята, ну, нужно, нужно ставить Должен нам насыпать, чтобы помочь там выиграть в казино, ребят По-другому, ну, никак не будет. А, ничего говорить Еще 300 тысяч, хорошо вот, вот это вот хорошо, сейчас было 607 тысяч уже имеем на балансе, ребят И походу еще бы одну, одну бонуску словить Ну хотя бы на x10, ребят Бонуски не было, ни одной еще на x10 Я очень надеюсь, что она нам выпадет И реально стремлюсь именно к ней а Реально стремлюсь именно к ней 600 тысяч рублей у нас уже на балансе имеется Следовательно у нас почти гуд, да, почти год, потому что, ну, за такой промежуток времени получить такую сумму, это, конечно, средний чок, потому что депозит наш был намного больше, чем всегда. Хорошо, выигрыш есть хоть какой-нибудь, наконец-то насыпало еще 200 тысяч, еще насыпает нам, продолжает, не останавливаться, пожалуйста, гномик, давай, хорош, еще, еще насыпает, ребят. Пошли, вошли мы в кураж, походу, и ловим, конечно же, все, что можно с этой с этих ставочек, да, с этой бонусной игры, хотел сказать, но с этих ставочек, вот видите, думаю об одной бонуске и хочется чисто бонус одной получить. Но, ребят, смотрите, мы неплохой, в, в плюс уже уходим, ребят, почти 900к. Нужно докручивать Мы реально уходим пока без плюсяру И это конечно же замечательно По другому сказать ничего не могу Уже 900 тысяч рублей на балансе ребята Просто охеренно, охеренно у нас все выходит. Главное не уйти сейчас минус Автомат может просто на нас забить И мы будем уходить в тотальнейший минус Получая с бонусом там x1, x2 Хотя мы уже получали с бонусом x3 Ух, я не знаю, ух, я не знаю, нужно выловить бонус, которая изменит всю эту ситуацию и даст нам огромный-огромный плюс. Огромный-огромный реально плюс. Крутим, ребята, автомат, надеемся на все самое лучшее. И ждем реально жестких выигрышей. Ждем реально жестких выигрышей. Ну что это такое, ребят? Опять 800 тысяч на баланс, мы уходим минус, видите, о чем я говорил. Походу мы, ребята, идем в минус и. Бляха, муха, пацаны, походу в натуре уходим. О, хорош, ребята, я думал это никогда не случится Но нам тут выпадает все-таки Окончательная наша сумма, окончательный наш выигрыш Что мы с вами в итоге-то Ребят, миллион сто тысяч С вас, конечно же, лайкосик под видосик, подписка на канал Переходите вниз по ссылке в описании Используйте мои тактики, схемы и, конечно же, свою удачу Всем всего хорошего и удачных игр на Гноме Пока-пока